Похоже, соседям, как и мне, не понравилась iOS 11 Beta 3 со вчерашнего вечера сверлят. Прям покоя не дают. Привет! Apple Finder у микрофона. Буквально вчера компашка Apple выпустила третью по счету бета-версию iOS 11. Однако вот у меня почему-то складывается такое впечатление, что это не будет годным релизом уже в сентябре. Это будет неким провалом и шагом назад, что ли. Но, несмотря на то, что в третьей бетке iOS 11 все настолько плохо, что даже ужасно, здесь все равно яблочники завезли нам пару интересных фишек и нововедений. Во-первых, появилась информация, да и сам я ее проверил, что я бы в новой ios 11 beta 3 устройство более-менее оптимизировали под работу новой версии прошивки однако знаешь чё-то у меня такое ощущение что нас кинули нас с тобой реально кинули потому что все работает более-менее плавно ipad мини третьего поколения многозадачность открывают уже без каких-то фризов и тормозов это уже не может не радовать однако ну вот это вообще не дотягивает, потому что папки открываются слагами, закрываются многозаточность слагами, разблокируется устройство вообще просто не пойми как. Поэтому, ну, оптимизация здесь есть, но так его. Ну, господи, ну такое, мягко говоря. Кстати, буду перечислять нововведения, которые есть не только на iPhone, но и также на iPad. Например, на планшетах вернули... Джонни, Тим Кук, Грег Федериги, я понимаю, что половину этих людей ты не знаешь, но не суть. Спасибо вам огромное за то, что вы вернули то, что отобрали у пользователей своих планшетов. Закрытие приложений из многозадачности по свайпу снизу вверх, это же действительно классная фишечка, которая была на iOS 10, 9, 8 и на 11 версии iOS. Эту штучку также нам вернули. Это прямо вот не может не радовать. Я, честно сказать, не понимаю, почему большинство авторитетных техноресурсов написали, что якобы в iOS 11 вернули прежнюю шторку с уведомлениями. Алло, она нифига не прежняя, она такая же ужасная и... Ну да, что-то здесь вот есть такое похожее, как из времен iOS 10, но все равно это не та шторка, которую лично я вот горячо и очень глубоко любил. Как глубоко можно любить? Идем дальше. Насколько ты помнишь, в iOS 11 появилась типа темная тема оформления, на самом деле это новая опция, которая называется Smart Inверсия. и например при ее активации, если зайти в приложение фото, инверсия цвета например не будет происходить на фотографиях с людьми и это действительно круто и в iOS 11 Beta 3 ее начинают постепенно допиливать до ума и например в большинстве системных приложений, таких как музыка, э, эта самая инверсия больше не отображает в каком-то непонятном цветовом оформлении обложки с э, каких-либо альбомов плейлистов и так далее и тому подобное в третьей бетке ios 11 теперь при прослушивании музыки через стандартное приложение у нас выводится на экран блокировки аккуратненько вот такого вот окошко и я что-то не помню было это в предыдущей бета-версии прошивки или нет и также непосредственно с экрана блокировки можно выбрать источник звука типа музыка будет проигрываться на самом устройстве, либо же, если, например, в помещении, где есть Wi-Fi, и установлен AirPlay, там, я не знаю, Apple TV, то можно передать звучание на какое-либо устройство или любую акустическую систему. Продолжают разработчики играться и с Control-центром. Все новые, интересные, красочные, пестрые цвета. Например, немного изменили цветовую гамму таких параметров, как режим энергосбережения, иконки записи экрана iOS-устройства, и некоторых других элементов. Также фактически доведены до совершенства большинство элементов интерфейса новой iOS 11, если же в предыдущей бетке шрифты, локализация, какие-то опять же отдельные элементы, закрупленности выглядело как-то ну вообще никак, то в третьей бета-версии iOS 11 начинает принимать постепенно какие-то вот очертания и более-менее нормальный системный, почему хотел сказать человеческий вид, но опять же суть-то я думаю понял. Постепенно обновляют и новое системное приложение файлы, куда теперь можно без проблем закинуть музыку, фото, видео... Хотя... В общем, не суть. А также появилось несколько других разделов, например, таких как iCloud Drive и OS X Server. Опять же, появились какие-то косметические изменения. Но вот что касается производительности и каких-то прочих нюансов... Вообще, все работает ужасно. Что ж, это были все основные нововведения в iOS 11 Beta 3. Я знаю, что большинство блогеров находило и по 100-150 новых функций, но это не новые функции в большинстве своем. Это какие-то, опять же, мелкие исправления, улучшения, доработки, которые, ну, вообще не влияют ни на производительность устройства, ни на его оптимизацию и т.д. и т.п. Я думаю, ты уже знаешь, что нужно делать, но если что, напомню тебе еще раз. Если этот самый видосик тебе действительно понравился, тогда помоги мне